привет друзья вы на канале то есть сегодня я вам покажу как вязать самое самое простое сердечко крючком вот такое маленькое сердечко у вас получится такие сердечки используют для того чтобы сделать например такие подвесочки украсить ими дом можно повесить на окно или на какие-то веточки можно из таких сердечек сделать гирлянду, повесить также на окно или на стену, украсить мебель. Ко дню Святого Валентина давайте приступим. Нам потребуется немножко красной пряжи, я использую такой остаточек пряжи, у меня есть такая толстенькая пряжа, крючок номер три и потребуется иголка и потребуется ножницы. Начинаем вязание со скользящей петли или кольца амигуруми. Так, вяжем кольцо амигуруми. Для дальнейшего вязания нам кольцо не понадобится. Это просто для старта вязания мы его используем в данном случае. Теперь Поэтому можно подтянуть немножко его. даже не немножко как следует вот таким образом теперь делаем 3 воздушные петли 1 2 3 далее будем вязать будем вводить крючок в третью петлю начиная от крючка 1 2 3 вот у нас третья петля и будем в нее вязать 4 столбика с накидом накид вяжем первый столбик накид вяжем второй столбик накид вяжем третий столбик Накид, вяжем четвертый столбик. Теперь делаем 2 воздушные петли. Раз, два. И провязываем соединительную петлю во а вторую петлю, начиная от крючка. Раз, два вот вторая петля начинает крючка помним о том что мы не считаем ту петлю которая находится на крючке когда считаем так это у нас будет кончик сердечка вот эту вот часть вот. теперь вяжем вторую половинку сердечка первая половинка сердечка у нас уже связана то же самое. Вяжем 4 столбика с накидом вот в эту петлю, в которую мы уже вязали 4 столбика с накидом. Накид. Первый столбик. Накид. Второй столбик накид третий столбик накид четвертый столбик теперь делаем две воздушные петли и делаем соединительную соединительный столбик сюда же в это же отверстие нить, оставив кончик так, чтобы можно было его спрятать. затягиваем Вот такое сердечко у меня получилось. Каждый раз они получаются могут получаться немножко по-разному вот видите теперь мы должны спрятать вот эти кончики для этого я использую иголку с изнаночной стороны я продеваю иголку вот так вот между внутри вязания между петель Вытягиваю нить, немножко ее натягиваю, потуже и обрезаю. Расправляю, ниточка прячется внутри. То же самое делаю со второй нить. Вот готова еще одно сердечко. Теперь я могу к своей подвесочке привязать еще одно сердечко. Вот такое украшение у меня будет ко дню святого Валентина. Я его закреплю на веточке. Так вот красиво, нарядно, ярко. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. До скорой встречи!